Разными, разными, белыми, красными небо расцвету я. Волными, синими, вскользь на вершины ветер учит меня. У -у -у -у -у -у. Только тени.